Всем привет, друзья. Наступил очередной день. Сегодня прошли офигенные заморозки. Там а, на низине вообще белым белу. Не знаю, камера передаст, не передаст. Но я туда спускаться не хочу. Там холодно. Я знаю. Никак здесь. Туда спустишься, там прям чувствуется морозец. Вот. Пришла с утра. Ну как с утра? 5.30. И думаю, погода-то классная, да? С этой стороны пасмурно, с этой стороны солнечно. И вот иду и думаю, начать мне картошку копать или нет. Ну, думаю, надо начать. Потому что пока погода есть, вчера полдня дождя не было. Дима с завидом сказали, мам, разбудишь нас, это, мы пойдем с тобой. Ну, пускай хотя бы до 8 часов они у меня поспят спят а я сейчас в данный момент покормлю хозяйство и и начну копать Но руки замерзли конечно ручки замерзли вот поросенку горячей воды это просто я воду принесла горячую и буду разбавлять кашу которую я сварила вчера вчера сварила кашу для нашего хозяйства но я кашу не буду сейчас кормить птицу им дам зерно так как зерно так как холодно сейчас каша подмерзла стопуду. ну сейчас тут покажу им ну, то есть ну как подмерзла но ну, она холодная как-то жалко корм такой давать. Нет, а я лучше зернушко им дам. Сейчас раскидаю им. Разбавлю поросенок. Жалко хозяйство холодным кормить. Жалко. Ладно, гуси меня услышали. Они меня на улице спят. Надо было запустить сегодня. ладно, сегодня запустим. Вы живы там? Живы? Живы? Нормулька. Они у меня уличные, ничего страшного. Так, надо ведро взять, разбавить. Кашку, малашку. Боняшку, стеки, еще. Так, вроде, ну, эти тучи-то так, как я вам скажу, так я вам скажу, э -э, тучи-то не дождевые. Облака, то есть пасмурность. Пасмурность облака говорю облака вчера помидоры ведро собрала унесла ладно хоть домой и а блин я же ведро забрала точно вот он у меня ой ну вот баняшечка моя баняша сейчас постой секунду так не надо ведерка чтобы разбавить еду нашему парсенку Короче, начала я копать, друзья Думаю, сейчас Думала, сейчас дождь придет Нет, смотрю, копаю и смотрю Просвет есть Тучи просто, э -э облака просто такие Пасмурность, пасмурность Быстро-быстро копаю, как тракторист Думаю, блин, собирать или копать Собирать или копать ну вот Вот у меня, в как она копала, картошка нормальная, хорошая, крупненькая и средненькая, но ну, вот такую я на посадку оставлю все короче я собралась убирать картошку, что-то опять дожди что начнется здесь пошла красная уже все, белая здесь Белая по сравнению с красной, конечно, для меня уже мелкая, кажется. Ну, хотя она тоже такая прям нормальная картошка. Всяка разная. А красная, смотрите, лапчи, лаптями. Сейчас еще прикол покажу. Вот все, они, вот все они такие большие, здоровые. Картофели. Сейчас еще один такой. Вот это картошка. Смотрите, какая она здоровая. Интересно, Сколько она? Полкило, наверное, весит дух. Обалдеть. Такая тяжелая. Мордаха какая-то получилась. Короче, друзья, как я и говорила, начнется дождик. Моросит он стоит. Не знаю, на целый день, не знаю, на полдня. Погоду сейчас не определить. И. Быстро, быстро, быстро, быстро я собрала картошку. Но осталось там, наверное, ведра, два красной картошки семенной. Если что, ее и съесть можно, ничего страшного. Красная дофига ее. Белую убрала, быстро, быстро. Вот, собрала. Помните, на участке у нас хрен растет. Молоденький собрала. Я его через мясорубку пущу и солью посолю и в холодильничек. Он же, хрен же от всего помогает, он прям этот как его от суставов говорит не только от суставов но от много чего вот. а я хрен люблю я вообще хрен люблю он классный, вкусный термоядина я вообще люблю когда жжет прям короче сейчас я вам покажу картошки пять мешков собрала вот так я открыла пускай до вечера обсыхается она ну вот это крупное это кушать ничего страшного а вот у меня а, белая, катушка, целый мешок вышел на посадку. Короче, вот как-то так, как вот так, вот так, вот так. так вот сохнет, высыхает. Вот потом динька у меня увезется сразу с разом. то здесь не знает уже куда залезть куда что, короче, ужас. А сейчас я домой пойду. 9 часов уже. А чем мне здесь торчать? Бяшки дала там а, капусту, которая головки маленькие парочку дала, скажу живет и смотрю курочка яйцо снесла я его выпила я прям в огороде штуки две если кушать допустим захочу я штуки две выпью а Яйца свеженьких и все желудок хорошо переваривает и работает и сытая так что как-то так друзья как-то так Пойду домой теперь у меня девчонки, наверное, проснулись. Сейчас будут качать. Мама, ты где была? что ты нам принесла? Ну а здесь осино гнездо где-то, и меня оса уже укусила здесь. Поразила. А вон лицо Она уже здесь растет. Ну, люблю я ее. Мамка у меня ее посадила эту шмель. Она принесла. Я люблю нюхать. Ой, приятный запах. Она сказала, давай, Дизель, посади, мама, посади. Вот посадила, с ее на руке, пускай все, все мамин хмель. Ладно, друзья, все, пошла я. Ну вот, друзья, я начистила, сколько хрена принесла, и вот пропускаю через мясорубочку. О, термоядерный получился, термоядерный. Сейчас посолю и маленькую баночку. Так, добавлю пол чайной ложки. Пол, чайной, пол столовой ложки соли. О, какой термоядерный. О, дышать невозможно. О, надо закидывать все очень все. Хорошо. Ну, Почти-почти вот так буду делать. Калочку хрена. Свеженького, маленького, мелкого наполне все банки забиваю забиваю этим хреном ну все и в под крышку а, классно вот я и поплакала М -м -м -м -м -м -м. Классно. все моя хреновина такая вкусняшка Ну, еще буду добавлять сюда Посмотрите, сколько можно сюда еще добавить таких баночек много вот потихонечку буду приносить и делать а, вкусняха Даринка смотрит и думает, что мама ты делает, да? Мама, что делает? Хочу, хрен, хрен хочу. Платочек, что мамин-то скажешь, а, Дарин? Дай мамин, дай. В холодильник поставим, да? Так, сейчас в данный момент я варю картошку. Если вы, картошка в картошку варю. Обязательно. Засолила две баночки огурчиков. Сейчас мне осталось только закатать их и всё. Чешу лук, который остался чуть-чуть в огороде принесли принесли из огорода, забыли его. И надо будет комфорт сварить и цветы посадить. Заваривать сейчас буду смородину с заваркой, очень вкусный чай.